Закредитованность населения России сегодня огромна. Если верить статистике, в кредит по стране живет более 40 миллионов человек. Те граждане, кто долги свои гасить по объективным причинам больше не могут, могут обанкротиться. Избавиться от долгов с помощью процедуры банкротства может каждый. По закону любой гражданин может подать заявление для начала процедуры при любой сумме долга, если не справляется с долговой нагрузкой. Процедура банкротства – серьезный процесс. Многие не решаются начать его, так как боятся последствий. Последствия банкротства не так страшны, как многим кажется. Существует перечень имуществ, на которые не может быть обращено взыскание. Например, единственное жилье или необходимое для работы оборудование, а также личные вещи. Главное в этом деле – устранить риски еще до начала процедуры. Мы успешно завершили уже более 500 подобных дел и прогнозы по каждому полностью совпали с результатом. Такой исход дел куда более выгоден для должников. Часто многие из них не имеют лишнего имущества. Какие еще последствия ждут после банкротства? И можно ли рассчитывать брать кредиты в дальнейшем? После банкротства выдают кредиты даже более охотно. Ведь по сути у них нет никаких долгов. Вся кредитная история начинается с чистого листа. После банкротства нельзя будет пройти процедуру повторно в течение пяти лет. Но как начать процедуру банкротства? Сделать это самому – непростая задача. Как выбрать юриста по банкротству и не нарваться на мошенников? Ключевой момент для человека, собравшегося банкротиться, это именно выбор хорошего специалиста, чтобы исключить неблагоприятные события. Грамотный специалист может спрогнозировать исход дела в самом начале и исключит возможные риски. Поэтому стоит обращаться в проверенные временем организации.